Взяла, жидкость, взяла белила. Можешь сначала залить белилами все, мокрыми белилами все. Залить. Когда зальешь, мокрыми. Когда зальешь, возьмешь тряпочку, сделаешь из нее рабочий инструмент, фигушку, будешь брать розовые, синие. И вот такими почеркушками наполнишь все. То есть нас интересует сейчас фоновая история. Вот такими почеркушками. И такой толщиной. Да. Хорошо? Хорошо. Вот такая акварелька. Разноцветится и акварелька. Давай на эту тему. Смотри. Снова белила. Жидкие белила. Когда закидала жидкие белила взяла тряпочку сделала фигушку и опять 25 не вытирая вещество а вот такую акварельность создавая вот такую акварельность ты так усердно терла, что да, в итоге рисунок. вещества не осталось на холсте. Да. И рыжие пятна. И сиреневатые, и синие, и розовые. Накидать, накидать, накидать, игнорируя пока рисунок. коричневые. Смотри. Зелененькие, да? Да. Мотивы зелененькие. Коричневый, красный, желтый. Кирпичный цветик появится, да? Угу. Вот это все зашвырять. Но сначала вещества белил. И вот такую Давай. Этот момент. Опять Давай. Под... Тряпка очень убирает сильно. Если долго тереть, то конечно. А если еще менять пятачок тряпки, то есть постоянно переворачивать, то она все больше и больше собирает вещества. Правда? То есть небось меняла же? Ну надо же чистой тряпкой это делать, да? Так вот не надо да, чистой тряпкой. Как да. а раз грязью... Гряз... Вот у меня на так что я. Грязненько и приятно. стоило это делать. Так, у нас с тобой голова девушки угу. устремлена к середине, но чуть не доходит, да? Да, чуть-чуть. Поскольку середины легко находятся в этой жизни, то начнем с головы, которая внятно устремлена к середине. От головы сюда пошла темечь. Пятно доходит до середины и вниз, да? Но. Вот это что вещество нет, даже нечего выдавить, ну, нечего сбрить. Это пятно. Клавиши. Угу. Клавиши. Прикольно? Ой, здорово! Пятно книги, ну нот, которое начинается примерно от головы и занимает половину пространства до конца формата. Таким образом мы нашли соразмерность этого пятна. Плоскость находится по такой траектории, да? Крышка рояля, да. Эта плоскость находится по такой траектории, вертикально, нарочито. Мощно черно, да? Да. Выборок значительно выше середины, до заложишь. Угу. Опять возьмешь тряпочку. Ой, спасибо, Смотри, с веществом, ты видишь? Mm -hmm. Потом идею штукатурности доложим мастихином. Угу. Например, вот так. Идея штукатурности пятна. Да? Угу. Вот такое что-то будет. И нормалек. Белый придет в картину. Так, Трёпочек. когда появится белила, придет в картину. Смотри, белила. смотри, смотри, я не буду ждать. Вот таким образом Поставлю ударишь -пу -пу -пу -пу. вещество. Вот таким образом удавишь вещество белил в платье. Буквально раздавливая краски, раздавливая светло и светящее да угу. накидаешь штукатурное проявление угу. Ой, вообще. а вот этим инструментиком создашь идею складочек тамсям угу. сначала ну давай. Красноты не додавай. Согласна? А если потом еще и коричневизны добавить, то и вовсе замечательный черный цвет. Лакированный черный цвет. Да? Да. Ну на этом краска и закончилась на палитре. Подожди. Что это такое? Это же не волосы. Это же крупные. Крупные проявления. ткани. Здесь, смотри, <свист> она а, сидит. Да. <свист> Гениально, да? <свист> Заметил, что она сидит. почти как на соседней картине делает. Увидел одно пятнышко, кинул. Увидел другое, кинул. А, кстати, накидал. Немножко, я немножко подумал. накидал. Голову. Ничего, Тут так, неправильно. ничего так правильно неправильно. Так. Поскольку это плоский предмет, то ему прилично вот такая плоская укладка. Потому что нить То есть ты видишь Никакой вырисовки Это сплошные Игрища Какие -то толстенные. Толщина, сразу толщина. Фокусничество, да? да? Слочное. Это не рисование, да, это фокусничество. Я не знаю, это фантастика, невозможно. Новоначальные думают, что вы э, свет это что-то разбеленное. Да, я так думала. Вот больше так никогда не думай. Свет это что-то разжелченное. Ты согласна? Да. Смотри, а седое, серое и нарядное. Да. Цвет тела Желательно, чтобы он был как ягодка на свет в тени. Это вкусно? Очень. То есть надо прямо запомнить это сочетание цвета. Ягодка на свет. Ладно? Просто можно так без конца колякать, калякать и каждый раз не понимать, да что ж не так. Это же так просто. Я к тому, что на будущее. То есть надо как простую задачу для себя это усвоить. Не как что-то сверхъестественное. Как будто художники что-то знают, чего, чего понять невозможно. Просто нужно для себя запомнить простую вещь. Тело в тени, ягодка на свет. В основном... тело на свету желтит то есть розовость в тени желтость на свету тогда появляется то что надо в цвете но ни в коем случае нечистым коричневым как обычно это происходит берут коричневый в тень коричневый разбеливают на свет появляется противность и серость да нет, загарована не отдает. В нем нет ничего бронзового. Скорее покойничком. Так. Личику тоже дадим Идею. Идею прозрачности. Нет, Смотри, нет. Да? Сразу ягодкой сразу вышликнулась, стала. Выцветлась ну, понятно, ну, нет, ну, но да, она стала цвета, а не Они... не пойми чего. такое да угу, отлично. вот самое главное я не знаю как клавишу не сделать ну, хотя бы одну а... сделать и как потом само сделать давай хотя бы рассуждать да ну во-первых здесь есть толщина клавиш есть черненькие клавишки откладываем Ты заметил, что они у него а там дальше несколько красивых? Да. Очки, да? mm -hmm. вот. Верхние площадки.